на ночь, тянется дым сигарет Мы не знаем с тобой бед Кажется, нам видим дали свой рассвет И не надо нам больше лет Я не знаю, правда, как мне обойтись Без обедать. музыка становится моя скучней Кажется, я вижу, не совсем я меняю жанры, делаю то, что захочу. Они хотят закрыть закопать меня в цепи Я не дам слышишь, открою все двери Ряд, не надо больше ряд Новый день, новый лист, отстой Тороплю я скажу, боже мой Я так скречу, что ты не справишься со мной Как вместе выживать, сука, так наживай Да и фото, Бог на все, я не знаю Больше я тебя не замечаю Удалю твой профиль в инстаграме Не было истории и печали Yes